Приветствую, друзья. Хочу познакомить вас с решением Верховного суда Российской Федерации дело номер 5 КГ 1463, город Москва, 23 сентября 2014 года. В чем суть дела? Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда рассматривала в открытом судебном заседании дело по иску некого гражданина Макарова к гражданину Браевичу о взыскании задолженности по договорам займа. Данное дело рассматривалось после суда первой инстанции, далее суд апелляционной инстанции и затем уже дело было передано в Верховный суд. Российской Федерации. Суть данного дела в чем гражданин Браевич брал займ у некой организации ООО 171 Меридиан. Затем данная организация передала права взыскания гражданину Браевичу гражданину Макарову. И вот они вдвоем судились. 22 апреля 2011 года между ООО 171 Меридиан и Браевичем был заключен Договор займа, по условиям которого данная организация предоставила отвечку заем в размере столько-то рублей и с окончательным сроком погашения до 1 октября 2011 года. И 1 октября 2012 года между организацией и гражданином Макаровым был заключен договор цессии, по которому организация передала право Макарову право требования долга в части начисленных и неуплаченных процентов по договору займа. И суть, в чем была суть обращения в Верховный суд Российской Федерации, что апелляционный суд встал на сторону взыскателя, которые утверждали, что они не смогли предоставить оригинала договора займа, но наличие платежных поручений считали основанием передачи денежных средств к, к ответчику Брайовичу Ас. А Верховный суд, вот смотрим, здесь очень интересное заключение, сейчас я его зачитаю. В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Ответчик ссылался на то, что оригиналы договоров займа от 7 мая 2010 года и от 22 апреля 2011 года истцом суду предоставлены не были, а имеющиеся в материалах дела ксерокопии договоров займа не могут являться допустимыми доказательствами по делу, с чем согласился истец и суд. Следовательно, вывод суда о том, что факт заключения Браевичем АСООО «171 Меридиан» договора займа подтвержден платежными поручениями и приходными кассовыми ордерами о переводе денежных сумм является ошибочным. Данные документы, как оформленные только одной стороной ООО «171 Меридиан», сами по себе не свидетельствуют о заключении договора займа. То есть в судах первой инстанции считали, что фактом, подтверждающим заключение договора займа, является предоставленное платежное поручение о передаче денежных средств. А Верховный суд указывает, что даже наличие таких документов, которые свидетельствуют о передаче денег, не являются доказательством, весомым доказательством того, что договор был действительно заключен. Указанные платежные поручения лишь удостоверяли факт передачи определенной денежной суммы, однако не могли рассматриваться как наличие соглашения между ООО «Меридиан» и гражданином Бравевичем. Таким образом, поскольку подлинников договора с займа суду предоставлено не было, а перечисление организации денежных сумм, гражданину Браевичу само по себе однозначно не могло свидетельствовать именно о заключении договора займа с ответчиком, у суда не имелось оснований для вывода о том, что между гражданином и организацией были заключены договоры займа, которые впоследствии были положены судом в основу обжалуемого решения об удовлетворении требований ИСЦА. При таких обстоятельствах судебные постановления судов первой апелляционной инстанции подлежат отмене отдела направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как мы можем использовать данное решение Верховного суда и обязан ли любой суд, районный или городской, им руководствоваться? Давайте посмотрим. Право Верховного суда РФ на разъяснение по вопросам судебной Практики закреплено в статье 126 Конституции РФ. Смотрим данную статью. Верховный суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам Подсудным судам общей юрисдикции осуществляет в предусмотренных федеральным законам процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснение по вопросам судебной практики. Таким образом, в силу конституционности этих постановлений они никак не могут быть частным мнением судей. А исходя из нормы, определенной в статье 6 Федерального конституционного закона о судебной системе Российской Федерации, можно увидеть, что данное решение Верховного суда обязательны для исполнения. Смотрим статью 6 «Обязательность судебных постановлений» вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов-субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Ну а тот факт, что суды в России входят в систему органов государственной власти, я думаю, сомнения, не вызывает. А если вызывает, то смотрим статью 11 Конституции Российской Федерации. Статья 11. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют президент Российской Федерации, Федеральное собрание, Совет Федерации и Государственная Дума, правительства Российской Федерации и суды Российской Федерации. Таким образом, они действительно, они решения Верховного суда обязательны для исполнения всеми органами государственной власти, в том числе и всеми судами. И данное определение Верховного Суда, которое объясняет, что копии договора займа не, является недопустимым доказательством и обязательно должен быть предоставлен оригинал договора. И настоятельно рекомендую всем, кто борется с судами, добавлять в материалы дела данное решение Верховного Суда, когда вы требуете, чтобы банк предоставил вам оригинал договора. Здесь в случае оригинал договора займа вы требуете предоставить оригинал кредитного договора. В любом случае данный договор должен быть предоставлен в подлиннике. Наличие копии, как мы видим, является недопустимым доказательством. Надеюсь, что данная информация окажется вам полезной. Делитесь ей с другими людьми, кому она может быть полезно важно интересно делать репосты мира всем и добра